Верхун командир дипломатии самолет будет готов. Давай сверху на главнокомашку. В горизоне без происшествий Самолеты экипажа были готовы. Начальник в Чайловском горизоне от тебя объявляю. Сражаю. Космос на этот раз не полетит. Спасибо за работу. Счастливого полета. Владимир Владимирович, какие впечатления? Все-таки самое главное, Вот машина еще все-таки не принята, насколько нам сказали. Зачем вот это было? Ну, во-первых, я не думаю, что риска здесь очень много, потому что она хоть формально не принята на вооружение, но давно уже используется и несет боевое дежурство. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что человеку в моем положении нужно лично знать, видеть, чувствовать, как это происходит. И в-третьих, Сегодня был не просто рядовой полет, сегодня еще испытывали новую ракету. Где-то, если вы помните, года полтора назад мы говорили о необходимости разработок новых систем ракетного вооружения, высокоточных крылатых ракет дальнего радиуса действия. И вот сейчас мы ее испытали, посмотрели, как она начала свое движение и, как доложил министр обороны, она поразила цель. И это хороший результат. Это первое. Второе, что хочу сказать, это мне было приятно посмотреть, как работают летчики. Четко, слаженно и высоко профессионально, как и должно быть в военно-воздушных силах. Кроме всего прочего, интересно. Интересно и Я даже доверил немножко попилотировать. Должен сказать, что это очень приятные чувства. Думаю, что так летают во сне. Спасибо большое. Да, и у вас день рождения сегодня. Мы от имени экипажа вас Спасибо вам большое. Спасибо. Вы чувствуете себя нему, Юрия Гагарина, сегодня? Нет. Я думаю, что все хорошо в меру. Это рядовой полет, по сути дела. Но для меня первый, конечно, на такого типа самолета. Это и интересно, и полезно. Спасибо.